Всем привет! Участник шоу "Зваженита о 4 сезона на канале СТБ Дмитрий Заваюра сообщил радостную новость. Недавно он женился на своей возлюбленной Ане. Фото со свадьбы молодой человек опубликовал на своей страничке в Инстаграм. Счастье любит тишину. Кто-то говорит, что лучше никому не рассказывать о своем счастье, типа «счастье любит тишину». А кто-то не может держать это в себе и рассказывает о своем счастье всему миру. Как мне кажется, это деление возникло из-за завистников, считает Дмитрий. Новоиспеченный муж также рассказал, как его жизнь изменилась после бракосочетания. Жизнь после свадьбы существует. Теперь вопрос, когда свадьба, сменился вопросом, когда дети. В разговоре с людьми научился называть Аню женой, а не девушкой. Пальцы похудели настолько, что теперь кольцо великовато, и жена каждый день грозится меня откормить. А если серьезно, то мы увеличили масштабы общих целей нашей семьи. Короче, жизнь после свадьбы еще лучше. Проверено, под поделился Заваюра. Напомним, Дмитрию Заваюре удалось сбросить 64 килограмма, благодаря участию в проекте «Зважение до счастливей». Он пришел в реалити-шоу стеснительным и застенчивым 20-летним парнем, но в конце шоу превратился в красивого и сильного мужчину. Сегодня Дмитрий помогает и другим поверить в себя. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поддержите его, пожалуйста, лайком. Всем пока-пока!